Давай! Слишком много! Слишком! Еще бегут! делез под колесо! Да, Это все что ли? пустой. Рада видеть. Дикон, рада видеть. Привет, Блэр. Как торговля оружием? Ладно. Ага, ладно. Ага. Ага. Заходи почаще. Диком, рад видеть. Привет, Джо. А, ясно. Ага, пока, Дик. Есть охрененные товары. Бас, как жизнь в лагере. Я все сделаю. Лады. Заходи позже, будет новый товар. А, Дик, сейчас открою. Ее трофеи. Тебе я все веселье пропустил. Я рулю, а ты бегаешь от фриков. Ладно, брат. Давай, вон там останови. А ага, я понял. Так, ну все. Гони влаги, и жди меня там. Ладно. Только буквы. Ты поосторожней. Ну я а что, по-твоему, хрен в Камикадзе, что ли? Кто такое Рики? Грузовик, пока не готов, надо еще кое-что делать. Закончу, я с тобой свяжусь. Спасибо. А если что, я готов. Дик, ты хорошо все обдумал? Они придут за нами, если мы не ударим первыми. Ты прав, ладно, конец связи. Похоже, все готово. Ага. Рики все к рулю подвела. Доедем до главного входа, спрыгнем. И прощай, ополчение. Слушай, а ты точно не передумал? Ехать далековато будет с одной-то рукой. Говняк. Бухарь, мы оба знаем, что это может быть путь в один конец. Ага. Не придется обратно тащиться. Да, дикие а, да. Чуть не забыл. Только два байкера могли ввязаться в такую херню. Только мы. Ага. Ну чё, мы едем или как? Все, погнали. А Рики, собралась таки? Как дела, Дик? Крутой жилет тебе идет. Рики, Эдди спасибо но нам с бухарем надо еще кое-что сделать а тебе говорят твои слова запали многим людям в душу говорю же один ты не справишься раз не за тебя стараются а за него за Железного Майка! Железный майк! Железный майк! Железный майк! Железный майк! Железный Майк! Ладно, слушайте, план простой. Мы с Бухарем едем к Северным Воротам и взрываем их нахер. А когда все побегут в сторону Южных, вам надо просто следовать за Рики. Да? Все готовы? Вы, думаю, готовы? Короче, я сообщу тебе, как проедем мост до тех пор не выступать. Ага. Но все! Погнали! не бежим. Выходь! Как же так? Я убью вас! Всех до последнего! Давай! Сара! Надо найти Сару! Бронированный его, черт! О, меня не остановишь! Ну давай, сучат! Держись, Сара! Я уже рядом! пещере пошел но бегон наверх и ставь заряды да иди уже мать твою идиво шиза. иду шиза я не Шиза! А, значит по-хорошему вы не хотите вершина я должен попасть на вершину Как-то мимо пробраться. Ладно. Снайпер, наверное, там, на вышке. Надо его убрать. Надо его убрать. Надо их обойти. Немасы Это... качаются. Уже почти. Давай, давай! Вперед! Ты меня слышишь? Дик! Мы их разбили! Мы, мы их разбили! Дик! Дик! Добрался. multim溜达 Иди ты, тебе охота на воздух взлететь. Ты что, не слышишь? Быстрее. Вот. Все готово. Отлично. Сколько там? Хватит. Все. К полковнику. Идем. Капитан Саркози, разрешите доложить. Мы... Сколько зарядов установили? Капитан, а -а -а. мы не успели заложить все. Я тебя спрашиваю, сколько? Э -э -э, три! Три, сэр! Может, ладно, да. ладно. Я спущусь вниз, заберу у да. и детонаты. Охраняйте вход в пещеру, поняли? Чтоб никто сюда не прошел. Да, сэр. Я понял, сэр. Никого не пускать. И не вызывайте меня по этому каналу. Может, его прослушивают. Шиза. Ах ты, скотина. Три заряда. Надо их найти. Вот заряд. Надо обезвредить. Есть. Так, а, черт. А где остальные? Нет. Я иду, Шиза. Жди меня. Сегодня ты ни хрена не взорвешь, Шизу. Не сегодня. Где ты спрятался? А? Сраный детонатор. Пошел ты, чтобы меня тут завалило! Уивер, ты сам знаешь, что у нас есть приказ, его надо выполнять. Говори где? Уивер, где этот чертов детонатор? Что за лучше? Отпусти его. Даск! Эй, эй! Иди отсюда! Быстрее давай! Мои люди возле северных ворот, уходи! Какой же ты упертый сукин сын, сен -Джон! Я слышал, что ты сделал. Как ты их убил? Всех тех упокоителей! О да, ты утопил их, как кучку сраных крыс! Пытался до него достучаться, но он не хотел слушать. Ни в какую! Ты, наверное, сыграешь от злости, да? Аж сюда приехал за мной. Ты вернулся за ней, да? Так ведь? А, да, ты же вернулся за своей дечок. Но у меня для тебя плохая новость. Когда Кури тебя освободила, погон, твой доморший. Отсюда! Быстрее давай! Мои люди возле северных ворот! Уходи! Какой же ты упертый, сукин сын, Сэнсо! Я слышал, что ты сделал! Как ты их убил! Всех тех упокоителей! О да, ты утопил их как кучку сраных крыс! Ты оказал миру услугу, но Майк бы с тобой не согласился! Верно? Просто чтоб ты знал, я не хотел его убивать. Правда, я правда не хотел, Дик, но он не оставил мне выбора. Я пытался до него достучаться, но он не хотел слушать. Отсюда! Быстрее давай! Мои люди возле северных ворот! Уходи! 세계 Отсюда. Быстрее давай! Мои люди возле северных ворот! Уходи! Какой же ты упертый, сукин сын, Сенчо! Я слышал, что ты сделал. Как ты их убил? Всех тебе упокоить. О да, ты утопил их, как кучку сраных крыс. Ты оказал первую услугу, Но Майкл с не согласился. Верно? Чтобы ты знал, я не хотел, не хотел Правда, я правда не хотел, Дик. Но он не оставил мне выбора. Я пытался до него достучаться, но он не хотел слушать. Ни в какую! Ты, наверное, сгораешь от злости, да? Я аж сюда приехал за мной. Ты вернулся за ней? Да? Так ведь? А, да, ты же вернулся за своей девчонкой. Но у меня для тебя да. плохая власть. Когда приходил тебя сквозь полковнику, это очень не понравилось, он очень рассказывал е как ять. Как я идти сама Done! Козёл! Ох, козёл! Я с тебя голыми руками утомлю! Ох, козёл! Я с тебя голыми руками утомлю! Понял? Ищил бы тебя овадище? Ну, типа фриком на корм. Нет, нет. Но не, не, ты не бойся. Я так не сделаю. Знаешь почему? Они, конечно, тебя разорвут, но как-то без удовольствия. Происходит. Там, за стенами ковчега! Но это все там. Внутри мы в безопасности. Здесь нам ничто не грозит. Вы слышите? Это убежище нам уготовил Господь. Это святая земля. Здесь мы в полной безопасности. Здесь мы в полной безопасности. Я не знаю, когда и почему, но я, я видел нечто, может, месяц назад. Ощутил нечто, чего не ощущал уже давно, и я знаю, что многие из вас разделили это чувство. Я думаю, что мы... Дикон? Будь добр, пистолет. Сядь. Отпустите их. Все оконченное, ополчения больше нет. Не желаешь ли чая? Очень вкусный. Сара Налей нашему гостю чашечку. Ковчег был последней надеждой. Ты, конечно, понимаешь. После очищения мира один лишь ковчег мог позволить нам все восстановить. Он хранит все, что для нас важно. Разве что так и не нашли, кто бы играл на пианино. Ну, теперь не важно. Когда все кончится, некому будет слушать музыку. Ты все разрушил. Все ради чего. Мы трудились. Нет, полковник, не я. Это вы начали святую войну. И если выбирать между вами и фриками, я бы выбрал фриков. Эти хоть убивают просто ради жратвы, а не как вы, безоружных женщин. Нет! Перебухает. Погиб. Погиб. Да, хорошо. Эй, а вы можете Помогите, там навес поставить? Эй, эй, вон там вход в пещеру, там припасы, медикаменты. Бери людей, иди. Ты, ты со мной. Рики! Эдди! Я помогу. Я врач. Все кончено. Те, кто не был убит или задет взрывом, попросту сдались. Где Бухарь? Быстрее! Рики, мне нужна помощь! Северные ворота, южные Бегом. Рики! Нога, нога. Иду! Прошу Помогите, ну, прошу. Меня кто-нибудь слышит. Нет. Чем тебе тут помочь? Эй! Ты мне это оставил? Бухарь. Извини, я опоздал. Нет. Ага. Нет, нет, нет. Я спрыгнул. Какого хрена? Прямо на краю Ты моста. Я видел да. машину! Не-не-не, взрывная не, не. волна У. даже под водой тряхнула. О, покатался. Что? Ты что, решил, же... что я подорвался? Кто бы тогда тебя доставал? Ну, я. Привет! Сестрианка. Это долго рассказывать. Ну. Слыхал тебя, кое-кто ищет. Что? Все уши мне прожужили. Его не слушай. Это было... Это было вообще его идея. Рики, Эдди, кто из вас меня отсюда везет? Тебе обязан. Да. Говорят, ты собираешься тут все восстанавливать? У полковника были хорошие идеи, если откинуть весь бред. От кого-то я это уже слышал. От кого? Коури? Знаешь что, пошел он. Эй. Бросил нас подыхать. Если б не он, мы бы сдохли. Как скажешь. Короче, попробуем еще разок без армейской хермы. <звы> Эй, ты мою речь пропустишь. Ну и ладно, рыдать не стану. Брат, победили! Ты победил. Слушай, честно говоря, я ведь реально подумал, что ты решил сам подорваться. Ты что, у меня еще здесь дела? Задаем жару. Задам. Джек бы гордился. ты победил. Мы победили. Иди сюда. <смех> ну? говорила я полезно зажечь свечку. Это не хреновая вышла свечка. А? Да. <смех> Я с нетерпением жду твою речь. Хватит, ну какая там еще речь, ага. Мэ. Черт! Хватит меня! А что такое, почему все притихли? Ну, тебя ждут. О, Твой черт. Вот. Я знаю, что у нас очень много дел. Так что... А так... Я не лидер. Уж как хотите, это так. Но... Сегодня вы сделали такое, то есть мы сделали. Сражались плечом к плечу и не по приказу каких-то ублюдков, а потому что так было нужно, и что вышло? Победа! Вы боретесь за жизнь, за спасение других людей, чтобы все были живы и сыты. И вы жертвуете всем, что у вас есть, и даже собой чтобы мир стал лучше. И вот, поэтому мы здесь. Поэтому мы живы. Ведь без надежды на лучшую жизнь и на лучшее будущее нет и борьбы. Вот железный майк, Считал, что мы сами можем менять мир своими руками. А? Что мы сделали? А? Что мы будем делать? Видите? Это только первый шаг. будет не речь. Да, облажался. А, ну, как получилось? <соснан> Ты знаешь, неплохо. Для вольного байкера. Вольного байкера, значит, <соснан> а? Ну, покатаемся, красотка. Я даже не знаю, смотря где. Да где сами захотим.